Спонсор видео Лайв Казино Рика. Настоящее казино с живыми дилерами. Только лучшие игры. Европейская рулетка, блэкджек, Джек, Бакара. Видеотрансляция игр происходит в режиме реального времени из настоящих казино, что гарантирует только честную игру. Снятие выигрыша прямо на карту Visa или MasterCard. Ссылка на сайт Казино Рика в описании под видео. О, блядь, за нос пошел! Ёбана улетел! Ну куда же вы летите? Ебана срака! Фу, бля, хорошо людей не было, ёбаный рот, ребята, аккуратненько, ну куда вы, гололёд, нахуй 20 километров ехать, фу, ебаный газульки газуют тут, бля. Видео называется «Пизда рулю». О, пошла, пошла. Тихо, тихо, тихо. О, о, о, тихо, тихо, тихо. Тихо, Вот такая вот тема. Fak Clay! K страх mokşim! Kardeşim ha ton ne kaldı bulun?" //lamreading motherfabilen mutlaka kompil edelimardı. И звук хороший Так что-то смотрю, там народ разворачивается Опа Вот кто-то и попал Развернулся, чел Бала, кота يا ايه يا ايه شاو يا امشنة بورا امشنة ايه ايه ايه ايه ايه ايه نسيب الحايد ايه نسيب الحايد Спонсор Казино Рика. Игры с живыми дилерами. Видеотрансляция происходит в реальном времени. Снятие выигрыша на карту Visa или MasterCard. Ссылка в описании.